Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим из арабской кухни Самаки Хара Для этого нам понадобится Любая рыба с белым мясом Помидоры Острый красный перец Чеснок По желанию грецкий орех Сладкий перец Оливковое масло Зира Кориандр Черный душистый перец Молотый Корица молотая Мускатный орех имбирь молотый гвоздика кардамон молотый соль и лимонный сок специи с семенами растолчку В емкости смешиваем все наши специи. Добавляем лимонный сок и оливковое масло. Наши специи перемешали с маслом. Теперь в большой емкости обмакиваем рыбу и втираем. Убираем на полчаса в холодильник. В оставшийся маринад добавляем наши перцы, помидоры, лук и чеснок. Все хорошо перемешиваем. На противень выстилаем фольгу, но ну, я готовлю формочки для запекания. На первый ряд выкладываем наш салат. На него выкладываем рыбу. Немножко салата добавляем внутрь рыбы. А остальное сверху. Накрываем фольгой или крышкой и отправляем в духовку на 50-60 минут при 180 градусах. Вот у нас получилось такое замечательное блюдо. Приятного аппетита!